Вот здесь стоят автобусы И наш еще не подъехал Он там если бы увидите, чуть и кусочек моря Он так медленно ехал Автобус Ужас просто Слава Богу кондиционеры включали Вика! Вставай, Линка, приехали Давай! 16 16 часов ехали. Сейчас я вам покажу вам тут. Но вначале справа, вот если вы так смотреть, у нас идет типа мини кухня такая. Есть столик, здесь наши продукты, есть газовый плита здесь есть такая открытая дверь. Твоя любимая, кстати. Да. Вот такой типа диван, такой сидишь себе, раз, и можешь его выдвинуть в кровать. Есть вот такие три кровати, но в основном они две, просто у нас пять человек, поэтому мы поразили еще одну кровать. Здесь разные полочки для вещей. Мы сейчас вам покажем беседку нашу, на нашей зоне. вот это наша беседка не одна у нас их много тут, рядом с ней стоит такая вот красивая юрта, и есть такая вот здесь шашлыки вам понравятся. Ребят, вы когда-нибудь видели такое дерево без веток? Что это интересно правда за дерево, да? прям белого цвета. Это из цемента, я думаю, что это дерево из цемента, на самом деле оно настоящее Ребята в нашем дворе есть телепорт. Здесь есть свершки любую санкций и как пойдемте Короче. Где всегда все. Лина, нифига себе, ты фитнес-трейдер. Да. Это тренажер для рук теперь, а не для ног. Совершенство. Ожидание, реальность. Реальность. И ожидание. Ну, честно, мне реальность больше нравится. Главное рост подходящий найти. Вот где жирок надо сгонять, да, Саня? Да. После кафешечек. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Как же усиленно я ногами хожу. Мы идем на водопой. Здесь можно водичку набрать. И пьют ее. Походишь, что вот это? Бега, блин! Сейчас, вылезет оттуда. Это имитирует то, что река. А на самом деле здесь просто камни склеены. Сейчас идем на пляж скоро, потому что, смотрите, ребята, если вы приедете на алкоголь, то где-то с часу до четырех лучше не ходите на пляж, потому что вы можете сгореть. Ну, короче, там в магазин зашли. Здесь есть плавки, шапки, рифовки и все такое. Сейчас я покажу вам то, что мы собрали с собой в сумку Вот. Здесь лежат мои рифовки Два полотенца Потом Викина расческа Туалетная бумага не надо было показывать Вика, туалетная бумага И водичка Такая Все, гоу на пляж Вот тут провожает на пляж во-во, да идите уже отсюда побыстрее, да? С нашей зоны отдыха до пляжа идти 10 минут. Ну, это примерно, конечно же. Если вы не зайдете в магазин за чипсиками. Угу. Это паром, который возит э -э пеликанцев э на пляж. <свист> Пеликанцев <свист> Ну это зона отдыха, пеликан А люди, которые там живут, я их так называю <свист> Пеликанцы, да? <свист> да Ну и видочек Лина, отлично выглядишь Спасибо Здрасте Здрасте А ты тут что делаешь? Я тут лежу и отдыхаю Нормально ты тут лежишь Отдыхаешь <соскотворение> ну, Мумия вылезла будет... Ну что, подписчики, я вас захвачу. Песчаный человек. Не песчаный человек, а песчаный человек. Фредер. Ну давай, шуруй. Ладно. Сейчас вы, ребят, посмотрите, как они едут. Эта лодка называется диван. Вот, и на ней поедут трое девочек. Денег она стоит тысячу лет с одного человека. Эта штука не переворачивает. Так что сразу, знаете, будьте поаккуратнее. Ну, удачи вам!